Если ты хочешь зарабатывать 10 тысяч рублей в день, то пользуйся лишь одной схемой заработка. Схема заработка простая и реальная. Я данную схему заработка уже протестировала. И сейчас мой заработок достигает более 10 тысяч рублей в день. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Я продолжаю зарабатывать в новой компании Трон TRX. Это новый лидер среди инвестиционных проектов.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 Ну и давайте, друзья, разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. Также разберем партнерскую программу, на которой мы сможем зарабатывать без вложений. Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах от 200% до 800%. Срок действия депозитов 48 часов и 72 часа. Начисление прибыли каждые 9 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей.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 Ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 20 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 800% за 48 часов. Платежную систему я выбираю Payr. Инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 160 тысяч рублей, а каждые 9 минут я буду получать по 500 рублей.